Дорогие украинцы, сегодня мы открываем шмат свечения от наших чуточков про то, что в Украине радикально изменилось составление до простых белорусов. Одна из метов Кремлевского режима посварить наши народы. И это, на жаль, крыху поспехова Кремль уже делает при помощи своего помагатого Александра Лукашенки. Мое главное чувство ощущения этих дней ⁇ это... Бесконечный стыд за то, что моя страна участвует в агрессии против любимой Украины. Мы ведаем, что отбывается в Украине. Мы ведаем про войну. Мы ведаем, что забивают ваших людей. Мы ведаем, что руйнуют ваши города. Нам вельно болючу за вас. И мы всем сердцем зараз с вами. Дорогие белорусы с вами, настоящие белорусы с вами, мы бесконечно переживаем вашу трагедию и восхищаемся мужеством которое вы показываете всему миру. Эти два безумных, придурочных, совковых деда совершают сейчас очень большое зло. И это зло должно быть наказано. Многие белорусы зараз находятся в Украине и воюют на вашем боку. Я хочу вам рассказать про Беларусь, про то, что отбылось с белорусским народом у последние несколько годов. Александр Лукашенко максимально, максимально набрал на выборах 20% голосов. Этот человек нияк не может представлять Беларусь. Минавида тому, что он так набрал мало, а написал себе у поперках шмат, беларусы и вышли на улицы тады у 2020 годзе миллионами, потому что беларусам плюнули у твар, и они уже не могли гэтага знести. Але махина тоталитарного режима, гэтые найметы, гэтые янычары, которых подрыхтовал Лукашенко за шмат годов своего керования, были моцные настолько, что могли гэтый протест задушить. На жаль. Белорусское общество, не только журналистское сообщество, а общество в целом просто изнасиловано, разгромлено, сидит в тюрьме либо выброшено за границу. У турмах находятся шмодетные мати, хворые люди, которых там не лечат. У нас в Беларуси уничтожена вся независимая пресса. У нас нема неводного громадско-политичного выдания, якое не находится под блокировкой. Мы уехали из страны в августе 2020 года после ареста нашего соучредителя э Саши Василевича, который провел полтора года в СИЗО КГБ. Двое. Моих коллег. Литерально вчера э, з'явились в суде. Семь месяцев они в услечиво-изоляторы. Зараз почався над ними суд. У турме за кратами знаходятся больше 30 наших коллегов. Вот им четверо журналистов телеканала «Белсад». 27 февраля, на третий день войны с э, России с Украиной, Лукашенко провел лживый референдум на котором, по сути, продлил, обнулил свои президентские сроки. Беларусы массово портили бюллетени и кричали «нет войне» около избирательных участков. Особисто лет не плакал, когда глядел на кадры, на кадры, этих, на, на кадры с дымки этих людей, которые вышли все-таки, и осмелились кинуть выклик тоталитарной машине, которая меля белорусское громадство которая растовывает десятки тысяч людей. Я бесконечно восхищаюсь э, моими земляками по той простой причине, что выходить на митинг в концлагере «ГУЛАГ» может только очень сильный духом человек. Наша турма – это катавальня, это место, где изнищает человеческую водность. Белорусы давно находятся под прыгнетом. Беларусы не выбирали Лукашенко в 2020 году, не выбирали ранее. С 1996 года, после проведения антиконституционного референдума, Александр Лукашенко заволодил улады в Беларуси. Теперь у Беларуси керует хунта. Гэта, хунта – это группа людей, которая захопила уладу в Украине. Ни в каким случае нельзя называть этого человека, Александра Лукашенко, президентом. Я думаю, что лучшая аналогия того, что сейчас происходит в Беларуси кто управляет страной, является примером так называемых ДНР, ЛНР. Это люди, которые управляют захваченной территорией, управляют в угоду своим хозяевам в России. Белорусский народ пытает испынить войну. Никто не хочет этой войны. Мы с вами. Слава Украине! Живи Беларусь! Скажите, есть у вас еще ближайший народ? чем белорусы. Нема. И у нас нема. Остается только просто а, помолчать и молиться, чтобы когда-нибудь с украинцы простили нам то, что мы позволили в а, нашей стране и позволяем до сих пор а, находиться такому человеку, как Александр Лукашенко, который готов ради собственной власти строить любой а, позорный акт не только в отношении собственных граждан, но и в отношении соседей. Мы делаем все для того, чтобы рассказывать правду о том, что происходит в вашей стране. Всеми силами поддерживать вас в вашей борьбе за нашу и вашу свободу. Слава Украине! Живи Беларусь! Героям славы! И мы допроведаем, что в данный момент вы гинете так само и за нашу свободу. Слава Украине!